Как вам такая новость? Гимн России предложили заменить на песню Катюша. А? Надо вообще посмотреть текст гимна России. Я помню, значит, был гимн Советского Союза. Вот когда Союз распался, стала Россия. Слова совсем убрали, а музыка играла. Потом, дать далее задание. Поэтам написать текст. но о чем писать, когда идей-то нету. Собственно, сейчас и России нету. Что там за слова были, я, честно, не знаю. И вы, наверное, не знаете. Ну, новости расшерашивающая. То есть. Ну, давайте еще знамя заменим. А? Ну, рубли, не знаю, на доллары заменим. Будем говорить не по-русски, а по-английски. Ну, давайте все менять. Давайте. Вот. Милицию уже заменили на полицию. Президента воткнули. Президента. еще новость какая. С этого года, 21 -го будет новость такая что пенсионеры могут будущее будущие пенсионеры могут откладывать на пенсию сами понимаете сами ну, накопительный счет это если кто не понял то я вам объясню что это будет что хотят вообще отказаться от пенсионной системы, то есть вообще от пенсии, не будет вам пенсии, вот человек 18 лет достигает, потом ему, значит, открывается карта пенсионная, и где он работает, с того места будут идти туда денежки, вот к чему идут, а сначала как было, значит, пенсионный возраст повысили на 5 лет, нет, сначала муссировали, муссировали, муссировали, чтобы люди привыкли, один раз, Идею вбросили, а народ как, о, ну что, все против. Они подождали немножко, потом опять вбросили, народ опять, потом все тише, тише, тише. И наконец-то сделали пенсию на пять лет. Увеличили пенсионный возраст. Их только увеличили, по-моему, месяц или два проходит. По-моему, Сурков сказал, не-не-не, что вы, мы больше, мы в ближайшее время не собираемся увеличивать. Интересный вопрос, а что вы еще собираетесь, да? Теоретически такое возможно? То есть на 5 лет повысили возраст, а потом еще хотите? В принципе, теоретически это возможно повысить, также выходит? Вот, поэтому они пошли другим путем, хотят вообще пенсию убрать и все. А потом сказать, ну ты же не накопил ничего. Ну и, и какие деньги тебе могут быть, никакие. Пусть дети помогают. Еще новость. Ну, скажем, Путин сегодня поздравил всех следователей с десятилетием организации. У меня вопрос такой. Вот когда взяли за жопу Сердюкова, ну, следователи, естественно, расследовали. Первый вопрос. Если человек не виновен, почему его привлекли следователи? На основании чего? А если виновен, то почему не посадили? Вот вам и все следователи. А Путин известный человек. Если он э, говорит, то его слова нужно воспринимать прямо наоборот, переворачивая. Вот я как предприниматель бывший говорю, что да, нужно... под помогать предпринимателям как налог уебет уебет какой-нибудь сука это пиздец вот последний удар у меня был ниже пояса вот э, ввели онлайн кассовые аппараты там не 10 тысяч не 20 там больше и налог тоже что-то вот при Ельсине я за год платил э, 1200. за год пенсионный фонд и медицинский что-то 340 там с копейками. И все. А сейчас в пенсионный фонд сколько там за квартал только? 43 тысячи что ли? Ну надо же благодетель какой. то при Путине. Да, при Путине. Вот. Поэтому вот, по онлайн-кассовым аппаратам скажу. Как его ввели, так мои 8 знакомых предпринимателей закрылись. Это что? Помощь предпринимательству? Ни хрена себе помощь. Вот такие сушилки для обуви я продавал. Уют называется. Республика Беларусь. Вот такая вот штучка. Электронагреватель. Э -э вставляется внутрь туда. Что я могу сказать? Сейчас я сам попробовал. И говорю, не берите такую хуйню. честное слово. Дети не смотрят, мудро материться. Это так, случайно. Вылетела я не любитель этого дела, но просто так. Короче. Э, зима. Ходил в носках. Носки, естественно, мокрые, потому что тут же тепло. Вот так вот. Вот. Ходил далеко. Вся подошва мокрая. Ну и что, я на ночь вот так вот поставил, вот это вот туда. Запихнул туда. Вот самый конец. И чтобы горячий воздух сюда не выходил, вот так вот целлофаном еще закрыл. Плотненько. Ночь постояла. У меня там был градусник. Термометр обычный, комнатный. Утром вытаскиваю. Плюс 32. Ну хорошо. Ну что получается? Вот я вытащил его, да? Вот руку туда засовываю. Да, тут сухо, тут сухо. Хотя бы я не сказал, что по краям тут сухо. Тут, мне кажется, и не очень сухо. Ну хорошо. На 90% сухое. Но вот здесь там мокрое, вот здесь вот. Вот здесь, блядь. Берешь вот так вот рукой, как будто в воду сунул, ведро с водой, руку сунул, вынимаешь и вот так вот потерял. Вот одинаково, вот здесь вот мокрая, не просохла. И что мне теперь еще и здесь ложить? То есть здесь просушил, а теперь здесь. Вот есть вот такие вот штучки, я видел, только длинные, на всю подушу. О, вот это то. О чем-то видео. Не берите вот эту ерунду, блин. Тянет энергия там она 20 ватт. Вот, ну, наверное, это 10, и это 10. А я их хотел еще приспособить для выращивания, как тепличку. Ну, допустим, вот банку берем, да, допустим, там земли насыпаем, да. Ну, нужно подогревать как-то. И вот так если ставить, вот, а здесь вот так, а допустим, блин, вот так вот, допустим, целлофан, да для создания влажного воздуха. Парниковый эффект. И вот так бы она стояла. Но, думаю, если она выдает 32, это слишком много. Нужно 20-25 выдавать. Она 32 выдает. Не пойдет. Все. Короче, не берите такую ерунду. У кого есть, выкиньте купите нормальные сушилки. Для чего она предназначена? Вещь-то хорошая. Почему? Она-то сушит изнутри. Зачем снаружи стучить? Ну, хорошо, я возьму, на печку вот так вот поставлю, высохнуть. Да. Высохнуть до того, что могут и испортиться. Для дорогой обуви только вот такую вот нужно брать. Она сушит изнутри, мягкое тепло. А тут можно и пережарить на печке. Ну, печка есть. Ну и что дальше? Ничего. Я сто процентов уверен, что вы не слушайте радио. Никто не слушает радио. Поэтому вот послушайте мои новости. Вот я сейчас слышал. До 2022 года на Олимпийских играх не будет ни русского флага, ни гимна звучать. Это нормально? Дайте оценку. Не просто так за ухом просвистило. Дайте оценку тому, кто это принимал. Куда смотрит Путин, во-первых? Куда смотрит правительство? Все решили? А будут Катюшу крутить? А почему не гимн России? Если он плохой, делайте нормальный. Со своей музыкой. Незаимствованной. заимствованной. А своей. Если не о чем петь, ну <смех> я считаю так, не о чем петь, вот и гимна нет. А то, что был гимн на России, это все говно. Не о чем. Вторая новость. В Японии профессиональный безработный за два года заработал 20 миллионов рублей. Знаете, человек нигде не работает. А зачем ему работать? все, <смех> себе. 10 миллионов рублей в год зарабатывают. На чем? Да, да ни на чем. Есть одинокие люди, есть разводившиеся, есть которые некому пожаловаться. Вот за 7 тысяч рублей в час он нанимается. Ну так вот зарабатывает Хорошо? Попробуйте в моей деревне так заработать. Кто вас примет? Хорошо живут люди. Хорошо живут. 17 января. -го Минус 15 зафиксирую э, э, время 2 часа дня. Это моя теплица. Заходим. Теплицы. Температура. Я хотел тут ставить двойную стенку. Но тогда приходится и здесь двойную стенку. Чтобы теплить. Но это бог с ним. Самое трудно это вот на накрыть. Когда <служда> пленку натягивает. Это, это я даже слов не нахожу Вот, поэтому Еще вчера вечером я думал Как бы пленку вот эту поставить одному Чтобы там нитки натягивать Вон одна, одна нитка вон висит Видно, не видно, не знаю Как бы вот так вот расстелить Вот, потому что пролет 4 метра А пленка там, ну полтора Ну развернешь 3 метра То ли так крепить, то ли так Потому что так у меня пролеты Под пленку сделал, но не везде Потому что я перестал вот эти вот ну, бог с ним. Утром пришла идея, а что так не сделать? Какая разница? Или тут двойной слой, или просто вот так вот. Ну, так-то и меньше материала уйдет, и будет теплее, потому что рекомендуют потолки как можно ниже сделать. Ну, не то, что ниже, а вот даже потолок, если высокий, так пленку не на самом потолке вторую натягивать, а чуть ниже, чтобы вот это тепло, которое поднимается, было как можно ниже к огурцам, помидорам, там, цветам, как говорится. А меня вот. И чем мудрить? Поставить дуги, пленочкой накинуть. И все будет чики-пики, что я с утра сделал. И температура, вон градусник. Сейчас я документально покажу. Температура плюс 3. Мало? Да. Да. Поэтому я и фиксирую. Когда будет под пленкой, скажем, плюс 18, уже можно начинать. Что я хочу? Вот представляете, вот сейчас вот. Цветы у меня стоят... Почему опять цветы? Хотел же под помидоры делал, под дредис, под огурцы. Ну, что-то такое выращивать. Нет. Самого квадрата на цветах можно взять больше. И цветы не комнатные должны быть, а на срезку. Потому что наши болваны, типа российские граждане, любят срезки брать. Вот в горшках не хотят. Ну, просто идиоты такие. Такая культура у нас. Так привыкли, так стандартная, как роботы. Вот им нужно срезку все... И 8 марта, блядь, кроме 8 марта, у них вообще ничего нету в голове. Ни в голове, ни в жопе. Но есть свадьбы. Ну, к сожалению, есть похороны. Ну, есть дни рождения. Некоторые идут на день рождения. Вот, подарок делать цветами. Вот на срезку. Так вот, с одного квадрата на цветах можно больше взять. Вот, допустим, килограмм огурцов, ну сколько можно продать, я не знаю, ну сколько. Ну, не сейчас. сейчас Часто не будешь садить. Летом, ну, килограмм огурцов, скажем, 100 рублей. <связь> Тут один цветочек возник 100 рублей. 150 даже. Вот сколько этих 150 можно на одном квадрате? Вот посчитайте. Тут не на одну тысячу в квадрате. А с огурцов? Ну, с огурцов, ну, вот вот 100 рублей ты возьмешь с этого. Так 100 рублей взять или тысячу? Разница есть. Я что-то отвлекся. Так вот, сейчас у меня цветы стоят горшечные. Электричеством освещается, блядь. И все это очень дорого не хочу электричеством и денег нету и дорого себестоимость горшка будет дорого посмотрите в магазине какие цены 400 600 800 1000 и и все и максимально у нас было 400 за цветочек ну что это за цены кто их возьмет вот 400 даже уже у нас на рынке 100 и Нормально, ну, 150, ну, 200, ой, ой 200, ну, ты, дыси, следы, ну, ладно, 200, это уже, блядь, предел на рынке для обычных людей. Вот, а обычным людям или ничего не надо, или второй вопрос, что их мало все-таки, не так же много. Поэтому нужно ориентироваться на ценовую категорию более низкую. А как ее сделать? Ну, себе стоимость понизить. Может, я много болтаю. Вот там бесплатное освещение. Вот к чему я, собственно, зашел сюда показать и для себя зафиксировать. Вам, конечно, не интересно, можете и смотреть мне это до да балды. Главное, для себя снимаю. Вот. Что получится из той теплицы, где у меня горшочная, я думаю, блин, совсем бросить, и топишь его, это уже не знаю, сколько дров стопил. За декабрь, за январь сейчас самые морозы трескучие, под 30 Дров уходит угля немеренным. Или, или вообще бросить, и пусть за нее загнется, или продолжать. И ты не знаю. Так вот я хочу еще немножко-немножко. И вот смотрите: плюс 3, 17 января, плюс 3. Вот когда будет плюс 18, уже можно выносить сюда. Допустим, ночь поставила там, горшечка моя, и выносить сюда. Причем сделать его вообще полностью. И тут сделать, и тут, и уже можно тогда садить когда это будет возможно 1 февраля 1 февраля вот тут будет скажем плюс 18 если будет вот здесь вот все срочно ставлю дуги сею семена и вперед сюда если допустим снег все это закроет снег там или пасмурно кстати и сейчас такая пасмурная погода плюс 3 если было без облачков ну такая серость какая-то не знаю вот если серого не было бы то, тут было теплее это уже прогресс ну, вот это еще может мешает но это мелочи вот цветочный бизнес как начать цветочный бизнес если нету денег ни хрена понимаете есть миллионеры конечно на ютубе тубе все прекрасно и сбыт есть и Рядом город, куда можно вывозить миллионами цветов и еще главное продаться. Вы не верите? Вот зайдите на канал Вегетка НН. Он петуню, петунью только, планирует в 2021 году посадить э, 30 тысяч черенков. Это только питонь. Не считая там других цветов. А у него тоже там хватает. Вот зайдите ради интереса посмотреть. Почему? А потому что он живет в Екатеринбурге. Там не знаю, сколько миллионов людей. Может быть, чуть-чуть меньше, чем в Москве. Не знаю, большой город. Вот поэтому у него избыт. И можно ему наращивать и наращивать, и наращивать, и бесконечно. Потому что, когда он вырвался вперед, пошла реклама, и все к нему, и все к нему. Все, весь Екатеринбург к нему. И возьмут. А ты когда в деревне живешь, и до ближайшего города городишечка. Маленький такой городочек. 50 километров туда. 50 обратно. Еще по городу там вот, вот так вот. И, еще, наверное, километров 10. Туда и километров 10 обратно. И машины нету. Вот. Вот что получается. А в деревне что? Деревне Нищета. Нищета. Но это отдельная тема. Вот так и чуть-чуть на заметку. Вот моя печь. Кстати, вот. Вот и все. Вот. Вот она. Вот. Вот видите, что произошло. Вот и вся печь. И как тут топить? Как ее топить? Ну, вот это все нужно разбирать, я считаю. Это все неправильно. Я что-то побоялся, что когда пленку тут натяну, вот от этой чугунной э, плиты, которая будет, естественно, накаляться, горячий воздух будет подниматься, эта пленка вся скукожится и, и, и, и все, и порвется. Я что-то боялся. Ну, ничего страшного. Воздух-то тут холодный. Он будет всегда холодный, потому что помещение очень большое, 50 кубов можно сказать, не будет он так нагреваться, не знаю, не пробовал что вот это дает? оно ничего не дает я вот закрыл эту чугунную плиту она вообще не будет нагреваться от боковых стенок ничего не будет нагреваться от этого, ну будет чуть теплой и все, не будет она нагреваться, вот этот варианте. нужно все ломать это все неправильно, я свои ошибки не скрываю почему оторвалась она была вот на этом, на жестяночке. И по идее она должна была ходить. Вот так вот. Оторвала. Почему? Теплицу подняла. вот ну, там она за закреплена где труба выходит туда. Там все я за. Ну не за.. А, там, кстати, песок, цемент. И еще я добавил э э пенопласт, э растворенный в бензине. Все это мешал. Ну, чтобы щели не было вон той между э трубой и поликарбонатом и все оно держит его все теплицу подняла и, и, и вместе с трубой подняла печка тяжелая осталась чтобы ее подняла а вот всю теплицу подняла хотя она не заглубленная нет она не заглубленная просто доска вот такая же стоит десятка ширины два с половиной торщины толщины дюймовка просто положил вот. Тут ошибок много, я следующую теплицу не буду делать такое, даже вроде бы, ну, как в эконом режиме идете, вот даже крышу посмотреть. Вот она вот, какой она должна быть, если исходишь из того, что она должна быть самая экономичная. Ну, она, естественно, должна быть вот такой формы, чтобы держать вес снега. И она выдержала благополучно. Там было полметра снега, если не больше полметра. Я его счистил. Вот, ну, но... тут второе дело. А может и третий, еще. Ну, хотя бы одно показать. Вот я залазил и с утра снег счищал. Ну, буквально сантиметров 5. И вот так вот. Ну, тут как бы северная сторона, но солнце сюда и не падает. Ну, нафиг нужно. А вот это обязательно нужно. Вот я убрал. И посмотреть, чтобы солнце сюда как проникает. Второй момент вот эти вот ну, изморозь. Это я уже убрал. Было где-то ну пол сантиметра изморози. Я убрал. Ну, да, опять это образовываться. Поликарбонат в этом смысле намного теплее. Вот видите вот. А и никто не чистил и изморози нету. А тут и чистил и он на изморозь. Вот и я к чему клонен? Ну экономично то экономично но очень неудобно ее чистить это табуреточку туда, туда. лучше когда вот эта сторона ниже где-то в метр метр пятьдесят чтобы ты без всяких табуреток мог чистить и уклон вот такой был только неровный потому что если ровный опять же вес он прогнет и будет неровный а вот так вот выбуклый поэтому он хоть и вот так должен идти под каким-то углом. Но он должен быть выпуклый. Понимаете? Выпуклый. Выпуклый. Вот так даже должен идти. Вот такие моменты. И вообще, это печь вот такая вот вариант. Только для того, чтобы подогреть воду для полива. Ну, чтобы электричество не тратить. Не знаю. Если у вас дрова платные, то можно электричество. Но электричество дороже. Метод дрова бесплатная. Лесок рядом. Пошел. Смотришь, что-то сухое. Уже лет 15, может, там лежит взял да принес домой длинная ну распилил пополам там на три части опять принес все бесплатно и топи печку вот бесплатно вот оторвала ну оторвала я конечно мог это предположить но что делать по-любому оторвала дело в том что если бы эта теплица не лежала на земле а была вкопана вот как сибирская семейная теплица они сверлились труда железные трубы, к железным трубам уже деревянный крепеж делали. Это неправильно. Ну, надо сверлить на 2 метра. Это очень дорого. Если просто забивать коля, как э вегетка НН кстати сделал. Ну, вот ваши коля. Вон один кол забитый вровень был. Вон второй. Вот третий. Понимаете? Земля выдавливает все к чертовой матери. вот Кто не верит, вот. Вот, вот так вот и выдавила и выдавит. Вон они. Это делать нельзя. Это просто, чтобы сделать нормальную теплицу, нужно сначала вот такую теплицу сделать и записывать косяки. Записывать, записывать, записывать, записывать косяки. Потом уже, когда будешь вторую теплицу сделать, уже продумать все и без всяких косяков и осложнений. Тут если говорить, да я могу неделю говорить по этим косякам. Поэтому на этом заканчиваю. И иду. Куда? Правильно. Колонки. Нужно воды принести. Ну вот вечер. День прошел. Лежу себе, отдыхаю. Думаю, размышляю, анализирую. Я думаю, вы не можете анализировать. Потому что для анализа нужно, нужно одиночество. У вас одиночества нету. Дети, жена, звонки, какие-то дела. Нет, все это бытовуха она заедает философ не может жить быстро вот философы древности были они жили медленно не торопясь одну мысль с другой как-то склеивали одно событие с другим вот отсюда и выводится анализ новости да, радио должно быть постоянно включено Новости печальные И ничем не радует. Умер Грачевский, директор Ералаша. Да, собственно, и пожил-то мало 72 года Подумаешь, на четыре года старше Путина А Путин у нас бодрячок Он еще сто лет проживет Умер чего? От усложнений, вызванных коронавирусом и опять же не запомнил, э, собственно, статистика по коронавирусу. Не уменьшается, не стабилизируется. Она растет и растет. Ну, уже все в масках ходят. Ну, уже всех вакцинировали, полстраны. И все равно растет. Да что ты будешь делать? Ну, зато э, открывают авиарейсы во Вьетнам. И так далее. Пока не оторвался от темы, женщину страфуют на 100 тысяч. Наверное. потом наверное замочит не то что замочит а просто будет переходить улицу где-нибудь и машина собьет случайно или случайно выпадет из окна а на информацию такую передал один наверное, в социальных сетях я его точно не помню интернета у меня нету сейчас вот, как бы проблемы с ним. Но буду уточнять, покопаюсь. А суть в том, что она э, дала информацию, что сотрудников силовых ведомств <coughs> вакцинирует и попутно чипирует этим же. Но я не понял, как это. <coughs> я вот не помню, что-то там <coughs> конкретно, но что-то такое вот уже проскальзывало, что можно вакцинировать и э, чип вводить человеку. Зачем силовым ведомствам чипировать, э, чипы вводить, я не понял. Ну ладно, преступникам вводить. Ну, согласен, да. Человек, допустим, совершил преступление, посмотрел по чипу, ага, он в том месте был. Или в том месте не был. Если не был, чё? значит, невиновен человек, надо другой читать. Все-таки Должен же быть посажен виновный, а не так, первостречный, лишь бы дело закрыть. Вот такие новости. А, еще новость, что... Э, блин, опять забыл, э, с какого конкретного времени, но... Э, значит, э, можно водителям ездить без э, прав. Ну, смешно, да? Но не смешите мои тапочки, водителям без прав ездить. А дело в том, что, я так понимаю, кто-то захотел заработать на считывающих устройствах. Дело в том, что будет мобильное приложение, и вот, значит, едешь без прав на машине, тебя оставляет, останавливают полицейские, ты ему свой мобильник, вот, полицейские сканером сканируют твой мобильник, это приложение, ну, смотрит, что у тебя права есть. Ну, счастливого пути. И ты езж, и езжаешь дальше. Вопрос на засыпку. Зачем это делать? Зачем? Ну, один, один, один только ответ может быть. Чтобы кто-то заработал на считывающих устройствах. Да. И на онлайн-кассах также. Всем магазинам онлайн-кассы. Даже те, кто на рынке стоит, тоже онлайн-кассы. Тоже заработал неплохо, да. Сколько это стоит, интересно. Люди на всем зарабатывает. На всем. Ну, еще, как бы, до этого была информация. <coughs> сейчас, если пьяный водитель едет, значит, штраф 3000, 30 тысяч, а хотят сделать 50 тысяч. С какой повесткой дня? А с такой, если в салоне он не только пьяный будет, но ехать, но за рулем, но еще в салоне несовершеннолетний? Вот тогда уже 50 тысяч. Вот. Но и автовюристы смеются, конечно, с этих законов, потому что ну, какая разница? Какая разница? Человеческая жизнь, она ведь одна.